Дорогие друзья, добро пожаловать про науку. Про науку коммуникации. Казанский федеральный университет открыл новый сезон проекта «Про наука» программы «Перекресток семи наук». В Институт филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета пришли все желающие. Старшеклассники, студенты, преподаватели и даже люди пожилого возраста. Вечер науки прошел в рамках международного саммита языков и культур, который стартовал 19 октября в Казанском федеральном университете. Студенты должны почувствовать, что наука – это их дело. И что наука это не только сидение в библиотеке, а это и общение с другими людьми, и практические какие-то навыки, и главное, как мы к этому относимся, что значит быть ученым. Это значит осмыслять все, что происходит вокруг нас. Всего на вечере науки предусмотрена работа четырех тематических площадок – русский язык и литература, татарский язык и литература, иностранный язык и литература, а также русский язык, как иностранный. Помимо этого здесь работает множество интерактивов, проходят мастер-классы по бесед на дизайну и написанию иероглифов. Язык это не физика, да? Это более, может быть, даже более привлекательная вещь, потому что э, все люди общаются на языке. У всех язык, язык разный. Что лежит в основе русского языка? Скажем? Какая грамматика? Откуда это пришло? А какой был русский язык до этого? Все это колоссальные интересные вещи. Ответы на эти все интересные вопросы прохожие, горожане, люди города, студенты, школьники получат сегодня. На протяжении всего вечера работала музыкальная гостиная, из которой звучали композиции разных народов мира. Анна Глазунова, Леонард Вильсяров, Универньюз.